Привет, друзья! Начинающие пользователи мечтают о волшебной кнопке в программе. Нажал и получил вышивку. Но, к сожалению, а может и нет, такой кнопки не существует. Зато существуют инструменты, которые позволяют создавать объекты вышивки, из которых, собственно, и формируется сам файл вышивки. Вот с их изучением мы и начнем. Любой файл вышивки состоит из объектов. Каждый объект создается с помощью конкретного инструмента. В программе PDesign основные инструменты для создания объектов расположены на панели ⁇ Инструменты ⁇ Это текст и фигуры. Инструменты фигуры разбиты на группы. И сегодня мы разберемся, как работать с инструментами группы ⁇ Контур ⁇ С помощью инструментов группы ⁇ Контур ⁇ можно создавать заполненные объекты, заполненные объекты с контуром или просто контурные. По сути, это два инструмента ⁇ замкнутый и незамкнутый. Инструменты карандаш предназначены для работы с графическим планшетом. Они рассмотрены в другом уроке, поэтому сейчас мы их просто опустим. Создаются объекты легко и просто. Вы выбираете инструмент, переносите курсор мыши на рабочее поле и кликаете левой клавишей мыши. Создается точка или узел. Если вы потянете курсор мыши в сторону, вы увидите, что от узла к курсору тянется линия. Эта линия называется сегмент. Кликнув второй раз клавишей мыши, вы создадите новый узел. Теперь сегмент лежит между двумя узлами, соединяя их. И если вы создали ненужный узел, то для его отмены нажмите правую клавишу мыши. Если во время рисования вы приблизились к краю рабочего поля, то для того, чтобы переместить рабочее поле, прижмите пробел. Сейчас вы сменили инструмент на инструмент сдвиг. И не отпуская клавишу пробел, прижмите левую клавишу мыши. Удерживая ее, переместите рабочее поле в нужное положение и продолжите оцифровку. Для завершения оцифровки нажмите Enter. Если вы работали с замкнутым инструментом, вы получите замкнутый объект. А если не замкнутым, то не замкнутый. Разница между замкнутой прямой и замкнутой кривой а также незамкнутой прямой и незамкнутой кривой – это форма сегмента, которая образуется между двумя узлами. При работе прямой сегменты всегда прямые и объекты будут острые, как молния. А при работе кривой сегменты всегда кривые и объекты будут как клякса. Чередование инструментов во время рисования позволяет создавать комбинированные объекты с изогнутыми и прямыми сегментами. Оцифровав объект, вы можете решить, какой тип стежковой заливки применить к нему. В случае замкнутого объекта вы можете применить как строчку, так и заливку, или то и другое вместе. А в случае незамкнутого объект всегда будет строчкой или гладевым валиком с одинаковой шириной. Чтобы вам все стало ясно и понятно, разберем на примере обрисовки простого рисунка. Изображение вы уже умеете загружать, поэтому я опущу описание этого простого действия. На панели инструментов выберите замкнутая прямая. Установите значение сметочная строчка и застилающая строчка. Цвет в данном случае значения не имеет. Перенесите курсор мыши на рабочее поле и оцифруйте хвост стрелы по периметру, создав последовательно 6 точек. Не соединяя первую и последнюю точку, нажмите Enter. Программа сама проложит сегмент между этими двумя точками, соединив их. Точно так же оцифруйте наконечник стрелы. Теперь этим же инструментом оцифруем сердце. Прежде чем приступить к работе, нажмите клавишу X на клавиатуре. Обратите внимание, инструмент приключился на замкнутую кривую. Теперь нажмите клавишу Z. Инструмент переключился на замкнутую прямую. Таким образом, нажимая то X, то Z во время работы, вы можете переключать инструменты, оцифровывая сложные объекты, где есть кривые и прямые сегменты, как, например, это сердце. Итак, приступим. Переключитесь на замкнутую прямую и создайте точку. Затем нажмите клавишу X и переключитесь на замкнутую кривую. Создайте еще несколько точек, обрисовывая сердце. Дойдя до верхнего углубления, переключитесь на прямую и создайте точку. Снова переключитесь на кривую и продолжите рисование. Не соединяя первую и последнюю точку, нажмите Enter. Выберите инструмент «Выделить» и выделите сердце. Отключите в настройках внутреннее заполнение, чтобы оно не мешало оцифровывать детали стрелки. Уменьшите контрастность изображения. Выберите инструмент «Незамкнутая прямая». Создайте последовательно точки, оцифровывая детали стрелки. Закончив оцифровку, нажмите Enter. Точно так же оцифруйте оставшуюся деталь стрелки. Ну вот, простой дизайн готов. Снова выделите сердце, зайдите в настройки и установите для внутреннего заполнения желаемый тип застила. Попробуйте выделить тот или иной объект и задать ему другой тип контура или заполнения. Найдите подобный простой рисунок и попробуйте его оцифровать. Если вы решите вышить сердце, то прежде чем сохранить его в формате, понятном в вашей машине, поменяйте порядок вышивания так, чтобы сперва вышивался красный цвет, а затем черные детали стрелки. Для этого выделите сердце. Прижмите левую клавишу мыши и перетяните его в порядке вышивания на первое или второе место. В этом уроке, и я не хочу углубляться в тему устранения протяжек, все-таки задача у нее другая, а посему... У вас все-таки будут лишние протяжки. И если вы хотите их устранить, найдите в плейлисте урок по устранению протяжек и поправьте дизайн, доведя его до идеального состояния. Всем хорошего дня!